Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долс. И сегодня мы открываем еще одну куколку из серии Rainbow Хай. Сегодня этот цвет зеленый. Вообще зеленый цвет очень долго не использовался в фэшн индустрии, древнего мира, средневековья. По одной простой причине. Никто не умел красить в зеленый цвет красиво. То есть ярким зеленым цветом. Конечно, зеленые красители были, они были из растений, но цвет получался грязно-зеленым, серо-зеленым и очень быстро выцветал вымывался. Но как только появились искусственные красители и появился зеленый искусственный краситель, у нас появилось огромное разнообразие зеленых тканей. И давайте посмотрим, что же в комплекте у этой куклы.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 white right, boys.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 sound right boys Down white boy sound right, boy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 right, boy. Oh,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 sound right, boys. Как и все предыдущие девчонки, зеленая Rainbow High очень-очень милая, но она мне понравилась чуть меньше, чем все остальные, по одной простой причине. Оба ее комплекта, они в спортивном стиле. И когда вы пытаетесь сочетать вещи из разных комплектов, у вас, в общем-то, получается одно и то же. Да, вы заменили там, белую футболочку на черную, одну курточку на другую, одни кроссовочки на другие кроссовочки, и получили в итоге то же самое. То есть в предыдущих цветах rainbow было больше какого-то разнообразия именно при сочетании одежды. Но в любом случае сделано очень круто, очень качественно, здорово, мне понравилось. Мне очень понравились вот эти кроссовки. Вторые кроссовки тоже классные. Вообще кроссовки сделаны очень реалистично. Но вот эти с розовым подушевым мне понравились побольше. И очень мне понравилась вот эта курточка, дутик. Помните, у оранжевого у нас тоже был дутик. И вот в нем ручки у куклы не очень хорошо гнутся. Вот здесь такого нет. Она более мягкая, более свободная. И здесь с движениями все в порядке. Не очень мне повезло с волосами. У всех rainbow спереди две такие завитые кудряшки, а сзади масса волос. Так вот здесь вот эта, одна из кудряшек у меня была завита не очень ровно и ее пришлось расчесывать. И когда я сняла шапочку, еще к тому же выяснилось, что на голове полный хаос и все перепуталось, и в итоге я все просто распустила и вычесала и собрала просто в один хвост. Когда будете расчесывать своих кукол Rainbow High, они прекрасно расчесываются, волосы становятся очень красивыми, поэтому не нужно бояться этого делать. Так вот, когда будете расчесывать волосы у своих Rainbow High, берите какую-нибудь хорошую массажку, не пытайтесь расчесать волосы той расческой, которая есть в комплекте, потому что вы просто все повыдираете, у них очень сильно лезут волосы, и массажка не так сильно их выдирает. И не торопитесь делать все медленно и аккуратно, для того, чтобы она у вас не осталась лысой. Очень красивые волосы у куклы. Они разных оттенков зеленого, прям от бледно-бледно, чуть-чуть зеленоватого до ярко-зеленых волосков. Вот эта шапочка. Я была уверена, что когда я сниму все гвоздики из шапочки, она пришита к волосам изначально Я думала, что ну, ничего держаться уже не будет просто, но нет, она отлично держится чуть-чуть, может быть, сползает, но держится хорошо. И вот в моей коллекции еще одна очень красивая кукла Rainbow High. Я очень жду следующих коллекций. Насколько я знаю, осенью выйдут новые линейки, уже зимние, да, по зимним видам спорта, и вот их я тоже очень жду, мне интересно было бы посмотреть на эту линейку. Я знаю, что Рейнбоу Хай не такие популярные, как Лолу Мджи, например, и меня это очень сильно удивляет, потому что, на мой взгляд, Рейнбоу Хай намного-намного интереснее. Расскажите, что вы думаете об этих куклах, какие куклы вам больше нравятся, Лоло МД или Рейнбоу, цвету куклы Рейнбоу у вас самый самый любимый? И спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить.